Приветствую вас, друзья, вы на YouTube канале Сюда Глёва. И сегодняшнее видео у нас в рубрике «Обзор товаров». Не часто мы снимаем видео в рубрику «Обзор товаров», но если и снимаем, то хотим вам показать действительно что-то очень интересное, порой даже уникальное. Такие вещи, например, которые я вижу впервые, и, может быть, достаточно полезными для вас, если вы о них узнаете. Так вот, сегодня, друзья, у нас в удилище... Universal Telepower от фирмы Anaconda. Друзья, это телескопическое фидерное удилище. Тестом 50-150 грамм. С виду оно, конечно, похоже на Болонское. По большому счету не совсем отличающееся от него. Но, как вы знаете, на Болонском удилище кольца находятся на конце каждого колена. Здесь, друзья, их три колена. Три колена. Удилище трехметровое. И каким же образом друзья, производитель сделал так, чтобы это удилище стало фидерным? Производитель добавил дополнительные кольца, которые скользят по удилищу, скользящие, и крепятся вот таким вот образом на удилище. Эти скользящие кольца нужны для того, чтобы можно было забросить кормушку весом 150 грамм, и чтобы это удилище не поломалось. То есть получается равномерная нагрузка оснастки на все удилище. То есть Кольца не в конце каждого колена, как это сделано в классическом баллонском удилище, но еще и дополнительные скользящие кольца, которые крепятся посредине каждого колена. Вы поняли, да? То есть вот у нас второе колено, вот это скользящее кольцо, и это стационарное дальше идет. Потом следующее колено здесь. Скользящее кольцо и такое же кольцо сасонарное. Со и самое интересное, друзья, на кончике, посмотрите, на квивертипе. Три, три скользящих кольца, вы поняли? Три скользящих и одно сосонарное на кончике. То есть, если все кольца расставить там, где они должны быть, получается фидерное удилище, представляете? Телескопическое филерное удилище. Да, и самое интересное, что производитель не забыл про резинки, чтобы не бились эти кольца об колено, вы поняли? То есть, таким образом, нагрузка распределяется на все кольца удилища, и из этого оно не ломается. Сейчас мы еще его испытаем, друзья. Возьмем 150-граммовый груз и попытаемся забросить. Кольца крепится к удилищу на трех ножках кольца с керамическими вставками и СИК. 200 грузила в 150 грамм. Кончик не так уж сильно и изгибается, скажем так. То есть у него достаточно большой запас прочности. Кольца сделаны очень качественно. И те, которые крепятся соционарно и те, которые плавающие. Вот эти резиночки вы видите, да, на стыках колен, чтобы они не бились друг об друга. То есть сделано с умом, сделано качественно. Я, друзья, вам его рекомендую. Очень хороший вариант для любителей, то, что нужно. Друзья, вот такое испытание провели с удилищем Universal Telepower от фирмы Anaconda. Весом, с весом грузило 150 грамм, оно справилось очень хорошо. У него достаточно большой запас прочности, и поэтому грузило даже в 200 грамм, ему будет не помеха. Что касается строя удилища, удилище среднего строя, даже среднего быстрого, скажем так. Оно такое, больше, больше даже клёсткое, не лапша. И не, не гремит, не стучит, то есть как бы сами колено подогнаны нормально, то есть оно не, не шумит. Если кого-то заинтересовало данное удилище, ссылка есть в описании к этому видео. Кликайте и покупайте. Вот такой у нас получился обзор телескопического фидерного удилища. Universal Telepower от фирмы Anaconda. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Все ли клево». Ну, а я с вами прощаюсь. До скорой встречи на рыбалке. Всем удачи, все хорошего. Пока.